Всем привет! С вами Наталья Дырнева. Сейчас хочу поделиться с вами обалденным конструктором веб-форм. В этом конструкторе можно создать форму обратной связи на сайт, форму для регистрации, допустим, да? Еще что-то, какие-то различные формы. Смотрите, регистрация очень-очень простая. На самом деле нам нужно просто... Адрес электронной почты. Копируем адрес нашей почты, на которую нам будут приходить заявки. И нажимаем регистрация. Я уже просто зарегистрирована. Далее придумываем пароль. И нажимаем кнопочку Я ознакомился с правилами. Нажимаем зарегистрироваться. Так, сохраняем пароль. Ну и а сейчас ждем просто, что придет нам письмо, в котором будет находиться активационная ссылка. Что эта ссылка, да? Эта ссылка приходит от сервиса вот этого сайта. Нужно по ней просто пройти, нажать на кнопочку и, собственно говоря, вы активируете уже. Ваш сервис. Вот оно пришло письмо. В этом письме находится активационная ссылка. После того, как вы проходите по ссылке, у вас появляется такая кнопочка активировать. Вы нажимаете эту кнопочку и попадаете уже в ваш, в ваш кабинет да? на этом сервисе. Далее, что мы делаем, это мы нажимаем «Создать новую форму». Вводим заголовок формы, допустим «Регистрация». Oriflame. и нажимаем создать новую форму форма создана сейчас она пустая нам нужно отредактировать поля смотрите я не буду сейчас здесь писать вручную все я буду копировать просто со старой своей формы прикреплю вам ссылку на эту старую форму вы сможете аналогично просто отсюда скопировать, и чтобы сэкономить свое время, сделать себе новую форму. Смотрите, на моем, да, вот в компании Reflame, допустим, вот эти все данные, они обязательны. Я вот здесь обязательно представляю поле обязательное поле. И также представляю валидацию. Допустим, mail, да, ну, ставлю что и mail. Далее. добавить поле буквально пару минут эта форма делается то есть ну хотя у меня такой ситуации еще не было если у вас заблокируют ссылку на эту форму да допустим на одну вы тут же пошли Ссылочку изменили, ну, то есть сделали новую форму. так скопировали. Не просто меняем ссылку, да? Честно говоря, я пользуюсь уже месяца четыре этой формой. Я ни разу не меняла ссылку, не пропускала ее, ни через какие сократители. Пользуюсь одной анкетой. И я вам скажу честно, я очень довольна. Это далеко не, не Google, который сейчас, я не знаю, может быть, от количества от количества работающих да, на сервисе Google, может быть, блокируют ссылки в Одноклассниках, ВКонтакте и в остальных там социальных сетях, но, допустим, вот эту ссылку вообще ни разу не блокировали, и мне это очень нравится. Так, теперь вопросики, сейчас объясню еще, что нужно будет сделать, чтобы снизу вот это было. Смотрите, вопросы а, здесь можно выбрать, да? Предлагаю поставить радио и написать варианты ответов. Да, нет. Что такое радио? Это вот такая кнопочка. У меня здесь не стоит радио, у меня стоит чекбок, чекс, чекбокс. А, оно не взаимоисключает. А кнопка радио, оно взаимоисключает. То есть на две галочки сразу нельзя нажать, да? выбрать два ответа так и последний вопрос опять же ставлю радио и вот это вот отсюда копирую то есть вариант ответа добавляю вот это и добавить поле нажимаю так теперь смотрите как я вот это вот делаю, да, внизу, то, что у меня снизу, не знаю, кому как, да, кому-то это нравится, может быть, кому-то, может быть, не нравится, но мне, допустим, нравится, когда у меня здесь стоят пояснения, как, в каком формате нужно ввести там что-то, да, ну, дату рождения, я думаю, это можно и не писать, да, а вот, допустим, такое... Как регион проживания, может быть, кто-то не знает. Или там, я не знаю, объяснение, для чего нужно серия и номер паспорта. Да, вот просто объяснение это взяли и скопировали. Вот это мне как бы очень нравится. Что-то здесь есть. Так, мы ну также не забываем, что нужно поставить обязательные поля, да? Я уже немножко убежала. Ну, при создании каждого вопроса оставьте что это обязательное поле. Даже если вы забудете, то ничего страшного не случится. Вы всегда потом сможете вернуться назад, да, обратно и отредактировать поле, да, какое-то которые вы, допустим, неправильно, ошибочно что-то внесли, ссылку на соцсети я прикрепляю свою. То есть в чем-то есть и плюс, да, человек может пройти на мою страницу в социальной сети и, допустим, посмотреть, как взять ссылку на свою социальную сеть. Все, в принципе, здесь мы сделали все. Теперь а, а, можно нажать просмотр формы, нажали и как раз заодно проверим нашу форму, предлагаем просто вводим вот такими движениями хаотичными по клавиатуре, чтобы не тратить зря время, не терять. «Телефон», «Ссылка», и вот видите, здесь то есть взаимоисключение идет. ну И, допустим, все вот эти вопросы являются обязательными, без них уже форма не отправится. Вот смотрите, сейчас хочу ваше внимание обратить, что здесь написано «Форма успешно отправлена», а здесь написано «Отправить форму». Мне это допустим, жутко не нравится, у меня стоит кнопка «Зарегистрироваться». Где это? Смотрите, это меняется все дело в настройках. Проходим настройки, только сейчас мы не в те настройки зашли. Нужно в списке форм да? настройки самой формы и вот здесь меняем. Допустим, мне отправить форму, отправить анкету. Поставим. И вот здесь а, анкета успешно отправлена. После ее обработки с вами свяжется наш менеджер. Ну вот как-то так. Нажимаем сохранить, и здесь тоже сохранить настройки оформления. Кстати, вот здесь вы можете внести еще несколько адресов в да, электронок, определить статус этих электронок, да? Или людей добавить каких-то. И нажать «Добавить пользователя». Вам, допустим, будет приходить не на одну почту электрон анкеты, а на разные электронные почты, да? Ну и опять же можно, смотрите, анкету мы с вами заполнили, отправили. И она уже пришла. Так достаточно быстро приходит анкета. В таком виде, а, достаточно просто, допустим, у меня это двойной щелчок мыши, чтобы скопировать текст без всего лишнего, без пробелов, без разных да и без всего. А, вот такой вот сервис, а, ссылочку на него я прикреплю в описании к видео, надеюсь, вам он тоже понравится. Ну и желаю вам удачных, удачных проходов ссылок, чтобы ваши все ссылочки спокойно проходили в социальных сетях, чтобы они не спамились, не банились. Желаю вам удачного рекрутинга. Всего доброго!